Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами послушаем сказку, которая называется «Лесные Олимпийские игры». Эта сказка была написана писательницей Доброхотовой Алиной в 13 лет. Как-то раз услышала сорока от людей про Олимпийские игры и рассказала лесным обитателям, и решили они устроить свои Олимпийские игры. Много лесного народа собралось на эти игры, а участвовать все боялись. И вот леса, дикие коты, заяц, волк и медведь решили попробовать. Составили лесные звери график соревнований, куда вошли такие виды спорта, как бег с препятствиями, плавание, прыжки в длину и борьба. Над котами все стали смеяться, когда они решили участвовать, потому что думали, что коты не умеют драться, плавать, быстро бегать и далеко прыгать. Тогда коты решили доказать, что они не хуже других лесных обитателей. И вот на большой поляне предводители пяти племен диких котов стали решать, из какого племени кот пойдет на состязание. «Речное племя пойдет, потому что мы единственные в лесу плавать умеем», – сказала утренняя звезда. «А мы бегаем быстрее», – зашипел Быстрозвезд. «Небесные коты лучше прыгают», – возразил Луна Звезд. «Ладно, тогда пусть они и идут, никто так прыгать не умеет», – нехотя согласился Быстрозвезд. Напарник будет из речного племени сказала вечерняя звезда. «Небесное племя очень хорошо для этого подходит», вступила в разговор лесная звезда. «Тогда ладно, будем учить их плавать», согласилась утренняя звезда. «Можем начать сегодня же», мяукнула лесная звезда. И вот начались Олимпийские игры. Пес объявил. «Мы начинаем Олимпийские игры», Сегодня у нас бег с препятствиями. На первой дорожке медведь, на второй – леса, на третий – волк, на четвертый – кот и на пятый – заяц. Объясняю правила. Не толкаться, не кусаться, не царапаться и не хитрить. Вы должны пробежать от большого дуба до конца леса и обратно, перепрыгивая через бревные пни, пролезая под кустами. Приготовили звери бежать. На старт, внимание, марш! Вперед вырвался кот. Огромными скачками он перепрыгивал через бревна и проползал под кустами. Заяц не мог перепрыгивать через бревна, поэтому ему приходилось и бегать их. А когда прыгал через кусты, цеплялся за колючки и застревал. Волк не мог перепрыгнуть кусты и тем более пролезть под ними. Ему приходилось обегать их. Медведь кое-как перелезал через бревна, а через кусты вообще медленно проламывался. Лиса же решила схитрить, своих подруг по дороге расставила. И когда все побежали, она чуть-чуть пробежала и остановилась. Кот первый заметил неладное и остановился недалеко от лисы, которая стояла на окраине леса. Дождался кот остальных и говорит – Смотрите-ка, сидит, нас дожидается, наверное, жульничала лиса. Косой, сбегай-ка назад, посмотри, там ли наша лисонька. Убежал заяц, остальные думать стали, как проучить лесу. Давайте ей веточку вручим, предложил медведь, а у настоящей лисоньки спросим, куда ее подевала. Все с медведем согласились. В это время заяц прибежал и сообщил, что лиса стоит около большого пня. Вышел кот из-за кустов с веткой в зубах и дает лисе. «Возьми-ка, лисонька, это тебе новинок победителя!» Сказали кот, волк, заяц и медведь и убежали. Все побежали к финишу, не обращая внимания на лис. А когда вышли на финишную прямую, лиса уже добегала до большого дуба. Вторым финишную черту пересек кот и сказал лисе. «Ах ты, плутовка, обмануть нас решила!» «С чего ты взял, что я обманываю?» В недоумении спросила лиса. «А веточки, которые тебе дали, куда дело?» Спросил запыхавшийся волк. «Какие веточки?» Удивилась лиса. «Помнишь, на опушке леса тебе веточки дали?» Сказал подбежавший заяц. Ах, да вспомнила, не медведь дал комаров отгонять, выкручивается леса. Нет, тебе мы все давали веточки не комаров отгонять, а на венок победителя, воскликнул подоспевший медведь. Сжульничала ты, леса, не заслужила первой быть, сказал пес и возложил венок победителя коту на голову. Следующие соревнования по плаванию состоятся завтра у каменной гряды. Объявил пес. Все участники и зрители разошлись по своим домам. Медведь и волк подумали: Кот и заяц нам не соперники, зайцы плавать не умеют, а коты вообще воды боятся. А заяц совсем скис. Я плавать не умею, все равно с котом на пару проиграем. Лиса также не видела соперников зайцы и котей и думала: Все равно я место займу. Ведь у меня в соперниках только волк и медведь. А коты не стали думать и переживать, а выбрали самого сильного воина из речного и небесного племен. И весь оставшийся день готовились к соревнованиям. И вот наступил день соревнований по плаванию. Вышли участники на стар. Медведь неуглюже топчется на камне, еле-еле стоит на скользком валуне. Волку с лесой еще хуже, места на камне для четырех лап не хватает, да еще и скользко. Кот стоит спокойно и ждет сигнала. А заяц боится на камень залезть. Все удивляются, как кот может так спокойно стоять на мокром камне вблизи воды. Пес объявляет. Вы должны доплыть до своих друзей и передать им эстафету. Будет два заплыва, правила вы знаете. На старт, внимание, марш! Кот тут же бросился в воду и поплыл, оставив удивленных соперников позади. Когда каменной гряде подплыл другой кот, участники опомнились и поплыли, а заяц так и не вошел в воду. Участники, сделав первый круг, заметили, что коты отдыхают на берегу, и прибавили ходу. Когда доплыли до финиша, остальные участники, пес объявил что вновь лидировали коты. «Следующее состязание – прыжки в длину. Приходите завтра на пустошь возле леса!» Все участники и зрители разошлись по своим домам. Медведь и волк подумали, «Кот и заяц нам не соперники. Заяц далеко прыгать не умеет, так же, как и кот. А заяц совсем скис, я прыгать далеко не умею!» «Все равно с котом на пару проиграем!» Лиса также не видела соперников в зайце и коти и подумала «Все равно я место займу, ведь у меня в соперниках только волк и медведь» А коты весь оставшийся день готовились к прыжкам И вот встретились соперники на пустоши и приготовились прыгать с места «Чем дальше, тем лучше!» – объявил пес Кот скромно пристроился около деревьев. «Начнем с медведя», – сказал пес и подошел к нему. Медведь прыгнул на длину двух кошачьих хвостов. Лиса прыгнула на три кошачьих хвоста. Волк на три хвоста и два усика, а заяц всего на два машины хвостика. Подошла очередь кота. Он подпрыгнул высоко вверх, оттолкнулся от ветки и приземлился в двух лисьих хвостах от старта. Остальные участники стали возмущаться, что кот прыгал не по правилам. На это пес спокойно ответил, что в правилах не сказано об использовании деревьев, и возложил вино победителя на голову кота. «Встречаемся завтра на солнечных скалах!» Медведь думает. «Мне нечем беспокоиться, я и так самый сильный в лесу! Победа будет моей. Волк думает Я откажусь против медведя бороться. Это безумие, он все равно меня победит. Алиса решила схитрить. Она тайно встретилась с медведем и волком. Одному пообещала мед с малиной принести, а другому козлятина, если помогут ей победить в борьбе. Медведь с волком согласились. Этот разговор подслушал еж и сообщил об этом псу. Пес решил, что лиса сразится с зайцем, волк с медведем, а уж потом с котом. Пес не сомневался, что кот будет действовать по правилам. Тем временем лиса пошла к котам и увидела, что они тренируются, и сказала, «Все тренируетесь? А медведя вам все равно не одолеть!» «Это мы еще посмотрим», – грозно сказал львиный рык. «Ой, напугал-то как!» «Да ладно, я к вам по делу пришла», – с насмешкой говорит лиса. «А какое у тебя дело?» «Что вы хотите, чтобы проиграть мне?» – серьезно спросила лиса. Коты дружно рассмеялись. «Ты не сможешь дать нам то, что мы хотим. Львиный рык – это неплохой шанс потренироваться!» Прохихикали воители и напали на плутовку. Лиса еле лапу унесла. На следующий день к солнечным скалам подошли все участники. Пес объявил порядок соревнований. Борьба началась. Лиса обыграла трех участников. Вот пришел черед сразиться с котом. Все ждали этого боя. Кот, ловко перехитрив лесу, проскочил под ее лапами, попутно причесав ей живот. Скочил сзади на спину и стал драть ее когтями. Все это проделывалось так быстро и ловко, что лиса не успевала понять, где находится соперник. Таким образом, кот одержал блестящую победу и на этот раз. Он стал абсолютным победителем лесной олимпиады. Участники спортивных состязаний поняли, что если тренироваться и не жульничать, то вполне можно выиграть. А зрители поняли, что не надо смеяться над тем, кто хочет участвовать ведь он может выиграть и стать победителем. Так коты доказали, что они во многом могут преуспеть. Недаром говорится, что хорошо смеется тот, кто смеется последний.